Приветствую с на канале AsmodePlay, мы продолжаем играть в GTA 5, да, она у меня не совсем как надо идет, конечно, ну давайте, по крайней мере, как идет, так идет, давай машину мне, выехали так теперь вам доступны аэро, аэробатика батика 2 фрэнклин так, что? going down, huh? No? The Ладно, so right, заеду как смогу. You. Так, отмечена карта знаком МЭС Давайте к нему, значит электро радиостанция, затем выберите станцию с помощью нет. Музыку мы не будем включать. Авторские права. Господи, когда, когда я уже приобрету видеокарту нахуй. Прямо. Сука нормально, без вот этих всех задержек. Хреначить. Но для начала надо закупиться оружием. А, на всякий случай, для тех, кто не знал, никто не знал. GTA 5 на деньги не взломать. На деньги-то не взломать. А вот на кое-что другое можно сломать и тем самым приобрести деньги. Магазин, так, так, выкупить, купить. Это что? Патроны покупаю или что изучить? Вот, oh, глушитель не надо. Фонарик не надо. Так, рукоятку я взял. Так. Фонарик мне не нужен. Прицел давай возьмем глушитель у меня вот установлен я прямо отсюда вижу Черная расцветка, это мне вообще не интересно расцветка так, модифицировать что я еще могу взять нож купить. Но уже есть этот предмет. Так, магазин. Магазин больше емкости. Фонарик не надо, глушитель возьму. рассветка меня не интересует. Так, это мне рано еще или что? Так, подожди. <плодисменты> Пока то что. Вау, вот она. Глушители обязательно. Ой, ой, ой. -ой. кстати по поводу надо на деревенщину быть похожим надо купить все вот бронежилет мне надо самый дорогой так у нас что здесь Честно скажу, я не помню, что он здесь. Тир. Ладно, хрен на него. Но этот тир бронежилет мы взяли. Давай. Блин, кнопки путаем. Да, единственное, что у тебя без музыки, да, так немного скучновато. В основном я в основном я с музыкой, да, либо тольков, У меня там чистые пруды застенчивые либо арктида что-нибудь такое динамичное более так что на вкус и цвет товарища нет как говорят Ну-ка, давайте карту включим так, где карта инструкции карта настройки да подождите у меня карты что нету построить как у меня карта строится Да ё, что ее мать-то? Подождите, подождите, подождите. Где карта у меня? Ну-ка, настройки. Настройки, назначения клавиш. Так, назначение клавиш, спецспособность, пауза, так. Ой. Пешком, так. Бой, так, телефон, транспорт. Хрен с ним. Да вообще не то. Любой транспорт. Так, следующий, предыдущий, так, это мне вообще не интересно. Понятие никак. Я знаю, куда вот сюда вот надо заехать. Давай. Заходи. Здравствуй, hey, so so дорогой, to you. я тебе сейчас so глаз вырву, oh, тварь <laughs> такая. Ты меня подставляешь, это по-любому. Это я очень приносить, что ты. Что удивительно, в Америке, да, оружие. Huh? Anyway, свобода в доступе, но блин. <laughs> Look, man, it's been a real honor. Один другому может оружие перепродать. Поэтому like hey, у них what, такая преступность. Оружие не отслеживается. Подал водительские права. Она же ID-карта, она, она же, ID карта, она она же карта, она она паспорт. Она такая пластиковая карточка. More... И вот такая вот хрень у них Together. происходит из-за этого. Потому что он не, имеет, не может проверить этого и But поэтому должен вынужден полагаться, что она настоящая. А куда меня отправляют? Franklin Еще с этим придурком. Подписчики за ваше здоровье. Сегодня, кстати, Пасха, me, right? так что Христос Воскрес. А выпущу God я, man shit, man. One, <говорит> я a ролик a этот, да, чуть позже. Вы читайте, я потому что читать не буду. Слишком быстро, без тормозов. Если есть сраная таблица результатов, я хочу быть на самом верху этой... Сучки, чтобы рядом что-нибудь там, может повезет. Вышел по следующий месяц, как насчет сегодня. Вот видите. Один мат переругать, поэтому я даже слушать не хочу. Так. Вот мой автомобиль. Я не выжил И все или эта тварь там от полицейских просто катя по накатанной ждем время это уже привычно Так, все, bite, we we yeah, Fuck, homie. I don't want you to... prolazing. You ain't see that? Гонки no right? это да, so sure вообще не мои. На машинах, велосипедах, мотоциклах, это все не момент. Я не гоночки, Хотя у меня было в GTA 4, я на тележке, тележку взял. Какой-то, в общем, в аэропорту был С тележкой. Вот я у него тележку взял, я от, от полиции полчаса уходил. Это реально, это прикольно. Она едет еще с паром, нахрен. Так что это смешно еще и выглядит. Матфу! были такой хороший автомобиль это ну, бонусы кстати о, чё, и неважно. бонусы когда зарабатываешь и не габа приколюха у меня почему-то только здесь во старом копье у меня такого не было, правда, я там не записывал. Поэтому возможно Бейска жрет у меня, да хрен его. О, реально? Это отличная перемена от я не верю. Ты хочешь сделать кое-какие ноты на этом? Я даю глаза, хоми. Huh? Ваш on играл. Ну, там управление, это пипец, я скажу, говно полное. Хотя, может, кому-то и нравится. Life, Давай, что-то мы ищем, что-то в гаражах. А, минутку. Давай! Эй, что а вы в Давай, давай! Yeah, давай, Какой чит нахрен. Четыре, четыре это зло. патронов у меня, правда, немножко. Эй, эй, эй, Он в одном из гаражей. Обыщите гаражи. Давай. Нах. Who think these tattooed motherfuckers gonna care? We got a slip. It got to be this other one. If that wasn't it. не знаю, блин. Тварь такая, well, вот он здесь. Right Сейчас еще подивые бежит. Опа! Okay. Да! Как оно, как слово, так и А, нет, смотрите, не выехал. No here, no shit, сзади, сзади. По-испански, по-итальянски, поскольку. Fuck. Fuck. Come on! Down, Нормально. <звук> О, вот мне не хватало. Я реально говорю, стрелы мне не хватало вот этого. Страх, что я Вот так. Оп-ля, вправо! Оп-ля, Машина man, тоже не взорвется. Man, Пришли только there. за байком. Well Постоянно так. Ну это хорошо, что у меня уровень здоровья будет восстанавливаться. Давай в мою машину быстрее. You know you так. Так, что ствою мать, я на карту смотрю поэтому. Я говорю. У меня с вождением плохо с этим. Кстати. <сORTS> а, <сORTS> город есть такой скульптур, да, но там с вождением вообще плохо, если вы хотите знать на вождение. можете в любом городе знать, только не здесь. Здесь вы навряд ли сдадите вождение. Люди уезжают в других городах, чтобы ждать. Поэтому вот он, реальный факт. Как сказать, реальность всего мира, бытия и как правильно назвать, как любитель. Что я, по еду. Да, это надо хорошо ехать. На мотоцикле, либо пешком бежать. Shit, и, -и, и опа Так. Я вот посюда выйду. Не может быть так, чтобы все заблокировано было. Man, I said nigga, I should punch your ass for kicking that shit off. Don't mean nothing, Давай. А, а задали байкер скрылся, блин, что и байкер. Но ну, это вообще жопа тогда получается. Ладно. Let's get it. We really Давай. Смотрим по карте, блин. Это все мелочи, байкер. Он то более маневренный, кстати. Поэтому, а вот в четвертой части, по-моему, если я не ошибаюсь, играл-то там, где в наркопритон надо было заезжать, он вообще прикольно. Кстати любимая миссия поэтому она мне так запала <звук> <звук> <звук> Так, я так понял, мне нужен байк. Так, ладно, уходим. ушли? возвращаемся Это не важно, это все мелочи. Господи. Мы идем только по основной, по основной сюжетной линии. Из-за этого байка у нас все вот эти передряги. Вы представляете? Вот из-за мотоцикла, из-за кучки железа. Человеческие жизни, считай, сколько я погубил человеческих жизней из-за кучки железа и пред. Но тем не менее это вот такая вот американская игра. Что даже ради этого они готовы завалить кучу народу. Не понимаю. Если вы думаете, что я только пью, пью, ошибаетесь а в честь всего церковного праздника я водочки откушал, да, церковной. Как она там, царь водка какая-то, не как она называется, правильно, это я уже помню, царь водка, это серная кислота, нет. Это другое. Вот. Праздник, тем не менее, я отметил, да. Надеюсь, вы тоже отметили. Неважно, христианский он или нет. Праздники есть, праздники. Я считаю, что почему бы не отметить. Евреи отмечают что там Хануку. А нет, Ханука-то у них это новый год, если не ошибаюсь. Там Рамаданы. Отмечают. Блин, забыл, реально забыл. Как вы это мусульмане. <существует> Поэтому, пожалуйста, отмечайте, да. <существует> праздник есть, праздник. Я уверен, даже <существует> мусульмане были бы рады, если бы отмечали это <существует> медаль. Почему бы мне не радоваться, если бы не отмечали <существует> пару? <существует> <существует> <существует> <существует> <существует> <существует> Давай, хватит базарить. Вот она моя машина в целости. И что самое главное? Сохранности. Давайте я сохраню. Понял? Какой-то знак вопроса у меня там стоит. Ну, давайте проверим, что-то такое. Больше, больше. Господи, вот обязательно да, надо то, Ну давай. Не понимаю, что у вас там произошло, блин. Ничего плохого не случилось. Ну давай. Идешь и домой едут. Копилка болит. Время летит. Ох, господи. Ну давай, ошибка. С стихами заговорю. А ч, no. like like... ничего I... подобного? Нет, постой, I... я. I я его так, я так What тобой. Mean, to... Горжусь. Не знаю что-то за музыка задание выберите путь чтобы посмотреть задачи инструкции и какая-то короче вылезла ладно не буду вникать так сильно в управление всей игры Просто надо ехать и мчаться по ну как сказать по сюжету, как это, как река течет по волнам плывут, так и я буду двигаться. Опа. Вот так. И что ты мне сделал? О, кстати, Fiat X. а Есть фильм такой, изгой называется. И вот он был руководителем вот этой компании. Кстати, хороший фильм, посмотрите из бой, если кто не видел. Hey, you me... Ты меня кину, Perhaps. я тебя кину сейчас, ага. yourself, Забрал It's свой да да? oh, sure. boy, Ой, на тебя вообще? тогда от тебя. Man, вот, кстати, еще интересно, где-то у меня идет GTA 5, easy, а вот GTA 1, это вид сверху, это вообще пипец, вы, если не помню, то ли на Соньке, то ли на сеги, она такая еще выпускалась, там, да, это вообще кошмарно, опа, опять прогрузка, самолет летит, смотрите, он наверху, главное, вот это мы прогружаем, а то, что впереди у нас под кроссами, не прогружаю. Ну, бред. Давай, проберитесь долг. Опа. Семья потревожена. А пипец. Ладно. Используйте, использую. Так, мне надо к гаражу прийти. Не могу, да? Ладно. Не понял, вы ч, твою ж мать Что за нагель? Ага, вот так вот. Keeper, Добраться до открытого окна. Власть. Девочка там Господи. Блин! You, <coughs> Детей я принципиально не трогаю. Ага, no, uh -huh. вот он. ней, okay. like короче, свои. Лав не пилить. Кого не убив, я все-таки угнал машину. Ну, это хорошо. Девочку не тронул, хоть и подросток, конечно же. Давай. Говори. Hey, Simeon, I мне кажется, это одна из ведущих фирм, которые э, потратили деньги на разработку игры, это именно вот эти доставки, это, и там, фикс прайсы или чего-нибудь. Как правильно называется? Сейчас у нас и Вауберис, и Джамбо, я, кстати, на Алиэкспрес, а на заказывал заказываю вещи. Там гораздо выгоднее и качественнее. Мой сын son just got машину. И, And на то, как way you're going я думаю, что guess работаете над мошенничеством credit fraud. A credit fraud? Будь serious, чувак. Я just worked работал над чертовым репо. Я ценю ребенка, который выполняет приказы и ответственность. Да, может быть, однажды мы выпьем пиво, и я объясню, как на самом деле работает мир. Кто тебе это дает? О, да. О, да. О, да. О, да. О, да. О, да. О, он выглядит легитимно наверное, на Посмотри, чувак. Это просто... О, черт возьми. чувак. Это просто между и тому подобное. Потому что чувствую, что только там я смогу Не волнуйся. Не Я Не волнуйся. Не волнуйся. Не волнуйся. Дам сюда. The place, Ох ты. В... А он все время здесь сидел. Right fucking... <laughs> да, поживее. Прав через рандакт окно. И... Где пулю в башку всажу. Господи. Я не шучу. <сосы> <сосы> <Но> охренеть. <сосы> ага, вот так вот мне надо я так и не понял не прочитал прошу прощения ой, смотрите сколько девочка то у нас распечатала там будь здорово, ой спасибо давай сейчас я тебе дам Так, задание. Выберите, чтобы посмотреть так. Ну, выходи. Боюсь, мать, а где у меня задание-то? Так, история, давай. А, диалоги. Задание. Так, задание. Затруднение. Так, проберитесь, в дом, садовника. Выбрать. Так, доставьте машину в салон. Протаранти витрину салона. Вот так давай то он меня заставил mother пока <tose> На. вали его козла нахрена че я его так у меня здесь денег что есть нет деньги у меня Мне вот эта машина что-то понравилась. -то. Так, давайте карту откроем. Так, выбрать метку. Ну давай глядим, что у нас здесь. Вроде недалеко. Сейчас посмотрим. машина у меня хорошая это где негр живет come on seriously На! На! Вали его, козла! дайк, Пока вы меня догоните, Господи, я уже уеду. Давай. Все знаки мои, все столбы мои. Вот этот жук я сейчас заберу. Ну-ка, давай-ка. Компактный, очень маневренный, кстати. Что в игре, что в жизни. Развернется там, где другие не могут. Единственное, что он только не блокной. То остальное вообще. Мелочи и детали. Ты еще хочешь загнать, идиот. Так. Давай, ты пока домой едешь, вся к негру. Обратно. Сергей! <связывая> а в время вот, кстати, вот это дастся <связывая> прелечательное место, у меня, по крайней мере, было в прошлый раз, когда я играл один, не записывая. Давай, он моя тачка. Поехали! поговорим с тобой что-то мне расскажешь is... давай hey, look, nigga, right. доставить тебя дай без проблем ай сива вигу Траксат в депо. как я попал в это? Мы что ты всегда был милым ко мне. Я повторюсь с Клинтон. Вроде что я играл. Как я говорил, без мы здесь не будем. Хоть вы опять на деньги взломать не можете. я взломал леска брендача сэй хамей только не на деньги если вы хотите узнать, как слабый gt-5 пожалуйста да-да, за небольшую сумму я вам расскажу как это сломать как это легко и просто сделать? Как обогатиться в этой игре? Оторвитесь от копов! Твою ж мать! Оторвался. Опа. Вот так развернулся, сумел. А еще бы это права сдать не могу. из моего города кучка гомосеков там сидят нахуй решают кто может сдать кто не может сдать я еще и правильно ехал давай мне просто интересно какие плюшки я могу получить с него не то что это главная миссия просто интересно какие плюшки я смогу вообще с него получить давай вот видите 8 патронов он просто заставил чувака врезаться есть своего шефа и ушел спокойно с одной стороны это благородно с другой стороны слишком отчаянно ведь могли и убить ты ж не знаешь что шеф а если бы он был мега крутой а -а -а -а! не получилось а он еще там он кого-то блин падла Не нашла, беги, я, Make sure не нашла, the hook is down and it should slide right in. Aye, baby. Back it up nice and steady. Так. Окей, мы в... Первый уток. да, придется... Господи. Вот так. Машину взяли, то ладно. трил нижний. Давай. Прогрузку давай. Вот вроде компьютер, как сказать. Мне надо видяху прокачать. Прокачаю видяху, надо материнку. Надо материнку надо еще что-нибудь. Поэтому сбор. У меня внизу под описанием чтобы все хорошо было то чем может подавлюсь еще. уже дела посижу Ew, nigga got airs now. I remember you before you was a wannabe when you just was. And I remember you and JB before y'all was dopey. Shit changes. You the one all turfed up. JB smoking, but he ain't smoking homies. He out here grinding, towing cars, paying bills. Okay, but then you're Потому что я мог бы поклясться, я они справляются, ОБС пишет еще, сама игра идет. Поэтому вот и собираю. На донатошем. Как понял? Донатошем? Донатошем. Давай, давай, давай, давай, поехал, поехал. Какого я могу заехать, да? Okay, we make the drop where they got the areas marked. They get real finicky when we don't leave it in the right place. Uh, Возвращайся к транспортному средству. Да вообще не то, что мать, то да ты зайдешь. You Кто-то не понял? О, не сейчас! Мы не Сваливаем! у меня еще и дробовик появился за кем-то гонится Давайте еще еще одно задание сделаем. Давай, посмотрим, что у тебя. Вообще тише. Пробки. Ну-ка, у меня где карта? Так, выбрать метку. Детализация. Ну давайте попробуем. Приедем и посмотрим, что нам дадут. Это буква F. Это синее вроде мое, да? Ничего, сейчас увидим. Нет, призаться. Так. <каклевые> а, выбрал Францлина. Так. Поэтому зеленый это у негра, а синий это мы. Ой, так фото посмотреть этот. Э, кто он там? Э, Какой-то там тигр, затышевыйся дракон. А, нет, подождите, нет, нет, нет, не так называется. Фильм называется Самурай, кто там последний, не последний Самурай. Черный пес путь Самурая. Вот как называется фильм. Вот его я хочу посмотреть. Да, Черный пес путь Самурая. Интересный фильм. Мы бы что не говорил ладно давайте посмотрим что у нас здесь у нас дополнительно здесь oh, да подожди я тебя задавлю Я тебя предупреждал. Вот как бандита я остановил. Теперь домой. Дом, милый дом. Господи. хотя машина не боя мне можно ее убивать поэтому не будем жалеть Мы все равно едем едем сосиски жуя вот так вот проскочил это ночью ночью я опять нарушил господи вот в санкт-петербурге когда был отдыхал он вот там Ночью вообще самая благодать. Я не знаю почему. Но город, миллионник твою ж мать Ну но ночью они не активны. Поэтому сходить, посмотреть на разводные, как мосты разводятся и тому подобное, это очень даже красиво. Ночью у них он. приезжие в основном только гуляют. Такие, как я. Вина запасутся и вперед. С девушкой на набережную романтика очень красиво не понимаю почему не ты гоняют э, влюбленные парочки в этом случае но тем не менее ладно закон есть закон никто я такой чтобы решать им Так, здесь можно сохранять транспортные средства, паркуя их в гараже. Хорошо. Так, это э, о втором персонаже рассказывает, да? Да. Ой. так ага. это должно быть видео почему the нельзя то the... он бродяга <звук> да Бедный мужик. На знаете, как дать им люлей из лов и, и темы и других. <плёк> Чистые <плёк> пруды. <плёк> застенчивые и I mean our boat going down the western highway It's... it's been stolen What? then, change of Мой драгоценный сынок, Поехали Моему драгоценному сынку Number one, don't ever have kids. Hey man, look, if I had kids, I don't think no parenting issues would arise over who had boat privileges uh -huh. and who don't. Shit, motherfuckers would be lucky to sit in the bathtub. Shit, things that desperate, huh? Oh, but you know, shit, I was making a point. Apologizing, self-deprecation, I know it well. Yeah, man, but shit, where the boat at? Little shit's been hijacked. Little Somewhere doctor. on the western highway. Man, ain't you worried about my boat? Yeah, I am. But you can always buy another boat. Yeah, tell my accountant that. Man, you can always get credit for one. But have you come repo it? No thank you. <laughs> Alright, homie. Man, I thought you was retired. Why the fuck do I want to impress some slipperware motherfucker? Because I can still teach you a thing or two. Maybe help you open the door to all the joys <laughs> <right>. <laughs> that boat related parenting issues entail. So I'm you get this boat back, right? ничего страшного не произошло давай сейчас по кольцевой и заворачиваем Едем там, где отдыхают элита. Че! Вот она моя yeah, яхта. We'll подвезите, подвезите Франклина к яхте! We got a plan? Sure. Once I oh, get yeah, close, you're the boarding party. More like the fall in traffic party. You'll be fine. Anything happens, I got a piece in a glove box. I'll cover you. Oh yeah, man, fine. Just fucking nah, fine. Man. So you thought of everything, right? Well, you said you learn the old way of doing things. This is the old way. I don't care how much you kill these motherfuckers. Don't pop I'm так, here Блин! товарищ услетел, вонющий! За кем хрену ты вообще туда вылез? О! Oh, My fucking head Блин, я думал где-нибудь выплыет. Oh, there, there, there hurry, Поехали, man. поехали. Yeah, well, we'll You got a plan? Sure. Once I get us up close, you're the boarding party. More like the fall in traffic oh, party. No, nice. You'll be fine. Anything happens, I got a piece of the glove box. I'll cover you. Oh yeah, man, fine. Just fucking fine. So you thought of everything, right? Well, you said you wanted to learn the old way of doing things. This is the old way. Hey, you want me to do this shit? You better get you close, man. Alright. Можешь? Hey, steady, да как ты выпал, то падал? У меня у тебя слов нету. Да. Uh. Залазь, залазь. Скину. Давай, сдалась. Скинул. Давай! Давай дальше. Берем его, Ой, ой, ой! Вали его! Эй, ты б***ь! А, это Перед, вперед! вперед. Блин. Давай еще разок. Правильно, пойди. помню, что я должен сбивать машины по погиб, ох хер ты вообще погибаешь oh, there. There, there Ах, это меня убьет! Пусть едет тебя убьет! Ах, слишком близко! Нет, блядь! Удар в задницу! Да! они тебя убьют! Они, Эй, перестань бросать мне задницы! Так, ладно? это разбили так успеваю давай давай давай, давай. Watch out for the... Да подожди. А, это человек. Ааа, вы не пойдете от меня, как я не могу. Забрала Давай, что ты предпримешь. Эй, вписывайся в эту чертову Но... Я Now that doesn't sound good. Hey, that's the engine, man. We ain't in this thing. Don't break down, not yet. Ah, my fucking boat. Hey! It's just a thing. At least you still got a son. Hey, a chop shop back there, dog. You there, we can get the ride fit. Vale. Я yeah, машину видел. My boat. It's just a thing. My boat. Please stop doing that. Listen, I fucked up, okay? I'm not going to lie, that was a really bad judgment call, but. Я это но... Это And right now, with my boat disappearing over the horizon, that's all I can see. Franklin, yeah, Jimmy, would you yeah, do me a favor and give this kid a ride home after they fix this thing? I want to head by the road in peace. Oh, great! Leave me with the home invader. I'll get it done, dog. No problem. Dad? Enough! Yeah, Jimmy, yeah, Jimmy. All right. Enough! Hey Franklin, can you call me a cab? Sure thing, man hey i need a cab as soon as you can send one los santos customs by the airport all right thanks thanks man die, die, die, die. hey man we might be able to find the boat you know we ain't gonna find it it's gone man i can ask around don't worry it's about gone. it. it's gone That's gone I'll call the insurance company Знаю, you cover for fire and theft, right? I'm guessing they don't get too many piracy claims on I hate paperwork. Hey, so you uh do much yachting? Not anymore. No, I don't. This little shit stays in his room all day, and I don't have any other people to go with, you know? I like looking at it. Looking? Yeah, you Я know, I'd come down to the marina, sit on the dock, pour myself a drink, and look at her. Jacqueline. голову. huh? It'd clear my head, you know, let me dream. Jacqueline, huh? Well, maybe you need to do some other to fill your time. Dream other dreams, man. Yeah, sure. Whatever. Yeah. Сейчас мне надо вас довести главное, да? На мост надо заехать, нет? Или под мост? Ладно, вниз. Господи, это у кого такой город вообще-то? Что, Сан-Франциско или Лос-Анджелес? Как золотой теленок. Сан-Франциско, да? Кстати, фильмы, которые сняты в Сан-Франциско, они действительно красивые. Мне нравятся. Сан-Франциско. Хотя сейчас это вроде как криминальный э, город, тоже такой американский. банды какие-то, одни только. Как что не посмотреть? Хотя нет, черных книжек Первую, вторую часть черных книжек. Соответствует. вот так вот доставил fixed, man, your... починю тачку чтобы починить или модифицировать ваше транспортное средство все понятно Let's do it, bro. Mama wants Ты видел этого чувака? Вернитесь в машину, вы должны иметь раз так Да, не знаю где, при Hola be work improvisен, интересно чего тебя Bruno This wagon gonna be sick, homie. Gonna give this lady some curves? Dark. When mom sees a new paint job, she's gonna flip. Починили матовый цвет. So, все нормально порядке. правда? меня, мне достаточно. Я говорю, как... Игорь, 2 начал играть, что-то такая лажа, но вроде первые две миссии прошло, а вообще... и то мой Давай, like давай, only market Господи, skills are TV and daytime drinking. Man, look, I don't know, homie. Господи, he seems okay to me. Shit, he по 2 в что ли? С моей зарплаты 16-17 тысяч, I mean, и я собрать? Ты oh, и... туда еще it, не доложил, сколько, сколько not собрать not home, there, no no, I, I get get тебя ну, смог проехать. Ой, все-таки я хочу немножко в Питер, не в Москву, а именно в Питер. Архитектура класс, лучше, чем в других городах. Хотя вот я не знаю, в Новосибирске сгонять можно и можно сгонять еще в Европу. Будет здорово. Отдохнуть. А то что-то Сочи, а она посодрали, блин, себе. Ценники, дай боже как. Что-то отдыхать больше ездить. Есть где? А если бухать, так вообще дома можно надевать. Ну, в принципе, многие так и делают. Вот так. Yo, so like, unemployed... Миссия пройдена. Давай, сохранимся. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся с вами в следующем видео. Пока.